Всем привет, меня зовут Макс Риск, это третья часть. Заходим в историю курса. У меня такая, такой вопрос возник. А что если бы я тут какой-нибудь сразу продал бы здесь? Получил я сегодня то, что помните вчера. Люди, это тут вот. Можно даже посмотреть в принципе, давайте посмотрим. 21 числа. Ну, надеюсь, помнишь, за три месяца, вроде как дни. 23 числа. Подожди, какой 23? 21 числа. Недавно. Ну вот он, ну, чуть тут купили бы желательно было вот, бы вот, купить у продачи в общем за эта статистика не успеет что... как мы деблогером мы должны экспериментировать да? вот, сейчас он вырос сейчас им буду покупать вот я пропустил этот момент Теперь, когда он будет э, низкий я вам сейчас запишу ролик вам и куплю его за 903 тысячи долларов а потом прямо на миллион и будет плюс доллар в кармане наверное соскачет просто, просто не везет вот просто не везет 13 15 это 2 нормальные часы я буду выступать даже тот вечером ладно друзья нужно просто за этим успевать. есть такая функция подробности но это думаю не важно ладно что хоть, хоть, хоть вот так комиссия за это еще снимается да тут кстати еще есть партнерская программа тут нужно сначала подтвердить какого вы там сайта найдете но у меня одобряли нормально быстро ну, и, а, и все сразу за пару ну, даже не часов а за пару минут безопасно нажимайте им это уже важно ну если хотите может даже не включать потому что эта функция нужна не для входа а для того, что вывести. Когда вы вводите здесь, например, вот так, записывайте, что вы хотите, который там у вас, по-моему, пополнен, у вас красный номер есть, выписывайте номер квартиры, потом срочно, новую номер, что вывести, позже у вот так вот. А, может быть, вот вот. здесь, мы уже напились. Вот карта на новую платье, когда начинаете выставляете вторую карту, не Вот. Суну, потом вы будете сюда, это код для того, чтобы подтвердить, вот такая будет, значит, 30 секунд, чтобы подтвердить, Подтвердил, подтвердить. Ну так. Ну, в общем-то, есть еще руководство используемое, именно в данном сайте все трудом, если там поподробнее. Тут у нас что связано с, с безопасностью. Почему ну, тренинг, уэн, вот эти думаю, они в коины будут банки? Ну, вот, банки. Очень, очень Но Если что-то будет, то смотреть ролики, если будет, я пишу. Скажу все уже. Всем за просмотр, с вами был Макс До новых встреч. Пока.